коллектора опять же ключ Т30 звездочка шестилучевая в простонародье откручиваем такие болтики 1 3 4 5 6 7 8 9 10 с клапана ЕГР вывод и отруссельный заслонки три штуки откручиваем трубку топливную вот здесь и вот здесь трубку топливную убираем ее откручиваем топливную трубку вот эту вот здесь с одной стороны чтобы чтобы трубка ходила и дала вытащить коллектор. Uh -huh. Uh -huh. Вот таким образом. Вынимаем. Что тут у нас на наличие грязи? Не сказать, чтобы сильно, но и не сказать, чтобы чисто. Причем вот этот почему-то грязнее, чем вот этот.